«Бластмейкер» — программно-техническая система для проектирования буро-взрывных работ. «Бластмейкер» состоит из информационно-аналитического программного комплекса и технических средств сбора данных о свойствах массива, определяемых в процессе бурения взрывных скважин. Комплекс позволяет выполнять контроль над бурением. Данные позволяют установить картину распределения пород слагающих массивов по прочности в пределах карьерного поля. Такие знания, полученные благодаря применяемым цифровым технологиям, способствуют созданию рациональных проектов на взрыв. В итоге повышается качество бурения и проектирования взрывных работ, увеличивается производительность и снижаются затраты как на буровые, так и на взрывные работы. Мы знаем, какие должны быть технологии, мы знаем, что нужно горным предприятиям. Мы предлагаем самый современный программный продукт. BlastMaker дарит новые возможности в решении более сложных задач.